Дамы и господа, добро пожаловать на борт канала «Немиркин». Слышали ли вы когда-нибудь о меланхолической депрессии? Согласно Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам, или DSM, тот, кто испытывает выраженные симптомы меланхолии, известен как обладатель меланхолического БДР большого депрессивного расстройства. Это подтип депрессии, а не отдельный диагноз. Существует несколько уникальных характеристик меланхолического БДР, которые отличают его от других форм депрессии. Итак, вот шесть признаков того, что у вас может быть меланхолическая БДР. Но прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не предназначено для замены профессионального диагноза. Если вы подозреваете, что у вас может быть меланхолическая депрессия или любое другое психическое заболевание, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области здравоохранения. Окей, перейдем к видео. Первое – потеря удовольствия. Вы потеряли желание общаться или делать то, что обычно было в радость. При меланхолическом БДР потеря удовольствия известна как ангидония, которая может подавлять функционирование системы вознаграждения. Вместо того, чтобы быть мотивированным на выполнение заданий для получения награды, например, получить отличную оценку или привести себя в форму, вы можете внезапно обнаружить, что даже самые незначительные задачи даются вам с трудом. Во-вторых, изменения психомоторики. Замедленность движений – общая черта меланхолического БДР. В одном исследовании его даже сравнивали с болезнью Паркинсона и обнаружили, что сложные движения являются проблемой при обоих расстройствах. Меланхолическое БДР может также представлять собой негативные симптомы, схожие с шизофренией. Это группа симптомов, характеризующаяся отсутствием нормального уровня активности, которая может включать потерю выражения лица, психомоторные нарушения и расстройство мышления. Это может сделать повседневные задачи, такие как выполнение работы по дому и общение с другими людьми, очень трудными. Третье – нарушение когнитивной функции. У вас проблемы с концентрацией внимания, принятием решений и запоминанием информации. Исследование показало, что люди с меланхолическим БДР значительно хуже справлялись с заданиями, тестирующими навыки решения проблем, памяти и скорости обработки информации, чем люди с не меланхолическим БДР. Хотя нарушение когнитивных функций может присутствовать и при немеланхолическом БДР, это исследование показывает, что между ними есть четкие различия. Четвертое – депрессивное настроение, характеризующееся отчаянием и пустотой. Считаете ли вы, что ваши интересы и увлечения больше не дают вам цели и смысла? Меланхолический БДР характеризуется глубокими чувствами уныния, отчаяния и пустоты. Считается, что эти эмоции меланхолии вдохновляли многих художников, музыкантов и писателей на протяжении всей истории человечества. Но хотя меланхолия и ее последствия могли вдохновить на создание прекрасных произведений, ценой этого часто были огромные душевные страдания. Пятое – чувство безнадежности или вины. Испытываете ли вы приступы безнадежности и вины ни с того ни с сего? Ваши чувства безнадежности или вины не вызваны стрессовыми или трагическими событиями, поскольку социальные и психологические факторы редко способствуют развитию этой формы депрессии. Скорее, она связана с генетикой. Вот почему люди с этим подтипом депрессии часто имеют семейные истории с расстройствами настроения или самоубийствами. В связи с этим, как правило, лечение проводится с помощью лекарств, поскольку психотерапия, консультирование или другие психологические вмешательства вряд ли помогут. Номер 6. Просыпаться рано утром. Ваши симптомы обычно усиливаются по утрам? Обычно у людей с этим расстройством нарушен цикл сон-бодрствования, и они просыпаются в ранние часы дня. Хотя утро может быть особенно тяжелым, зачастую существует закономерность, известная как суточные колебания, когда настроение и уровень энергии улучшаются в течение дня. И это характерно только для меланхолического БДР по сравнению с более легкими формами депрессии, при которых симптомы обычно ухудшаются ночью. А вы испытывали какие-либо из этих симптомов или знаете кого-то, кто подвержен им?